Конечно, родительская любовь, она безгранична, творит чудеса, и нам очень хочется, чтобы наши дети были успешными, были востребованными, и чтобы у них все здорово сложилось. Для того, чтобы так и произошло, очень важно такое понятие, как социализация. То есть обращайте внимание на то, чтобы ваш ребенок был э, активен в социуме. Что значит активен? Э, я сейчас не говорю о том, чтобы он был душа компании, но... Вы можете давать ему какие-то небольшие поручения, либо научите его пользоваться магазинами, пользоваться транспортом, запоминать улицы и тому подобные вещи. Это происходит еще в детстве. Обращайте его внимание на то, что вокруг люди, на то, чтобы он, чем он будет заниматься в будущем. Для чего это делается? Сейчас проблема, которая есть, это так называемый поиск работы. Иногда я шучу, есть такой вид занятости, поиск работы. Люди не могут найти работу. Не так редко не могут найти работу те, кто имеет либо завышенные критерии к этой работе, либо он неожиданно вынужден работать на этой работе. И он, выходя в социум, сталкивается с тем, что вокруг никто не мама. И социум не готов ему делать то же самое, что и мама, или папа, или бабушка, и тому подобные вещи. То есть мир не пляшет вокруг него. И это для человека становится проблемой как сказал один из работников моему мужу: "Вы меня не уважаете? Вы должны сколько я получаю? В общем, это был последний день его работы. И последний день работы был не потому, что мой муж его уволил, а потому, что он ушел сам и пошел дальше искать хорошую работу. И так этого ребенка которому уже 28, кормят родители, потому что когда-то в свое время его очень, наверное, любили. И именно таким образом, что он решил, что его любить теперь будут все и всегда. И в итоге мне как-то рассказывали одну историю про одного родственника, поэтому человек знает, что говорит. А пока были живы родители, они все делали для этого мужчины. Этот мужчина уже побывал и в тюрьме, поработал, очень долго не держался он ни на каких работах, где-то работал, не пойми где, не пойми что. И родители не вечные. Мы все об этом знаем, почему это видео и создавалось. Потому чтобы вы спокойны были за своего ребенка и чтобы вы радовались его успехам. Об этом надо подумать чуть-чуть раньше. Сложно переделать человека в 40 лет. Но когда родители умерли, этот мужчина устроился на работу. И на ней, на этой работе работает. Бросил пить, бросил свои какие-то привычки, которые мешали ему работать. Его просто перестали кормить родители. И он вынужден социализироваться. Но только он это делает уже в свои 40-45 лет. Ведь можно же сделать это раньше. Мы все любим своих детей. Это на самом деле, да. Но это не повод сажать детей на шею. Это не поддержка. Это совсем другое. Поддержите своих детей в поиске работы, поддержите своих детей в умении пользоваться социумом, поддержите своих детей в том, что социум ⁇ это не страшно. Да, там есть разные люди, да, там есть и плохие, и хорошие для вашего ребенка люди, но он в состоянии выбрать то окружение, которое ему нужно. Поддержите его именно в этом. Научите своего ребенка. Пользоваться тем, что его окружает. Человек – это биосоциальное существо. И, конечно, семья – это очень важно. Но это не единственное, что есть для человека и у человека. Научите его ценить то, что его окружает, и тех людей, которые есть. И научите его адаптироваться в социуме. Я не говорю, что это просто. Я не говорю, что это... Очень легко маме отпустить ребенка в пять лет, гулять во двор. Более того, я даже не говорю, что так нужно делать. Всегда нужно смотреть на ситуацию, на контекст. Но чем больше ваш ребенок не социализирован, тем тяжелее вам потом на него смотреть. Позаботьтесь о себе. А... Ребенок ваш тоже будет счастлив, и вместо бед и проблем, которые имеются у него, вы будете радоваться так же, как и он, с его успехом.